Ну что, попробуем лед. привет друзья ну вот наконец-то открываем сезон первого льда лед надо сказать намерз уже за неделю так конкретно 20 сантиметров вот. поставил я жерлицы десяток вернее девяток пока тишина сейчас чеку попьем а потом пойдем попробуем окунька половить ага. За здоровье и за первый лед а. А, красота Ой, ребята липота когда выезжаешь на природу а. снега жалко нету а так вообще супер ну, практически и никакой-то есть. Чуть-чуть все. А снега нет током. Ну, хорошо, хоть мороз есть. А не как в прошлом году. Вся зима плюс. Так что с открытием, друзья, с открытием льда. Ну, вон там я по всему водоему. Вот так ближе к тому берегу. Там поглубже расставил. Здесь что-то прям совсем мелко. Надо сейчас вот туда к коряшкам сходить, попробовать окушка посмотреть. Вот. А так будем ждать. Надо вот эти жерлицы, конечно, я отсюда скорее всего заберу, туда подальше поставлю. Здесь хвост, здесь самая мелкая часть пруда. Попробуем окушка поискать. Да, не сильно-то здесь глубоко. Может быть мелко. А, ну вот, друзья, и первый. Монстрища. Вот это монстрища. Я попробую еще. Будет там кто О! ух ты забагрил <смех> смотри-ка ух ты как ты попался ко мне смотри за пузо о вот такой вот акушарик. Жарются что-то совсем пошима Даже не знаю, мормышки доставать, нет, что-то неохота. Погода просто чудо. Солнца. А, снежка только еще не хватает. Опа. Есть контакт. Вот, Иди, наверное, гуляй, Вася. Не буду я тебя брать. Че так? По одному окушку в лунке, да? Ребята, у нас работала жерлица. Пойдем посмотрим. Побежали. Вот она. Плак горит. Надеюсь, это. А не живет, сбил. Крутит. Крутит, крутит, крутит, крутит. Ребята, крутит. что-то хорошее тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. щучка хорошая хорошая давай давай О! конечно она небольшая смотрите Ой, думаю, красавица. Ну, около килограмма, наверное. Ребят, это такое счастье. Прям все внутри трясется. Так. Пока я там бегал. Удочка у меня тут лежит, никто ее не упер, обидно. О, ну все, окуньков поймал, щуку поймал. План минимум на первый лед выполнен. О, я смотрю, флажок мой горит, а я даже не слышал, что он сработал. Смотри, а крутит даже, ёпас это, Еще даже не раскрутил что ли, там лески-то было. Стоит, не крутит. Фу, ну все, пойдем покушаем, перекусим, а потом еще сходим за окунем разок. Тут меня глючит все время, кажется, колокольчик звенит. Может на меня. Ну все, сейчас чеку забабахаем, перекус небольшой, небольшой перекус и потом еще немножко окуня. Чем там пилит, ты что-то не пойму. Чаечек, чаечек. О -о -о -о -о, хорошо, тепло. За здоровье. О, все, что в холодильнике нашел, еще хлебушек закатал. Короче, сыр, курочка и аджика. Аджика, помните? Офигенная аджика. Ну вот, моя единственная пока щучка. Кило 95. Ну, ничего, Пойдет. Говорят, не клюет. Привет. А что там ловят что-нибудь? Ловят там что-нибудь. Вот там тоже я, когда подходил первый раз оттуда. один холостой был, сбило. Второй попался, щучка понял. И окушков в коряжке. Там коряжа такая-то. Заливчики. Ага, ага. Килограмм четыре я куней натаскал. Ого, обалдеть. мы классно порыбачили как я говорил программу минимум сделали но пора и поработать так ну начнем жерлицы вытаскивать на солнышке лед так хрустит лопается вот как солнышко встало тут такой треск начался отпущу у тебя тебе кто суть тебя жабру съел а? давай ну и в таком же темпе все остальные 8 штук снимаем еще а не хочется уезжать но нужно нужно Ладно, друзья, закончилась моя рыболовная сессия, закончилась очень даже в позитивном ключе, я думаю, вот, отлично порыбачил, щучку поймал, пару окушков взял, даже не знаю, что делать-то, ну, не знаю, отпустил, 5 наверное еще отпустил там совсем маленьких парочку взял таких небольших ну коту коту пойдет вот собственно вот они вот такая вот щукенция на килограмм 100 и пару окушков коту Хе. ладно все собираю и поехал пока хорошее местечко порадовало меня сегодня поехали разделывать рыбу все супер пока пачки все дома соберу пока-то еще пожалуй чекун дорожку попью а потом уже пока ух чаек горяченький а. А. непереводимая игра слов тут идет от такой красоты все друзья Всем клевых рыбалок, всем отличного настроения. И выезжайте на первый, второй, там, третий лед. Вот, у кого-то там уже десятый. Дай бог. Всем пока. В общем, не успел я отсюда уехать. И уже так хочется обратно приехать. Видимо, не доловил я щуки еще. Но очень даже я качественно сегодня половил, отдохнул. А, прям соскучился ужасно по льду. Тем более в прошлой зима получилась вообще никакая. Я там один раз только побывал на рыбалке. А в этом в этой зимой чувствую догоню я делаю, надеюсь. Ну ладно. Все. Всем пока. Еще раз.